Привет, ребят! Я не буду говорить, кто с вами снова, вы и так все прекрасно знаете. Я наконец-то вернулась из Парижа, а это значит, что теперь снова будет интерактив в моих видео и, собственно, ваши комментарии в конце. Сегодня мне в голову пришла такая мысль, как снять видео на тему «Мои детские привычки». И знаете, мне иногда кажется, что из-за них люди могут считать меня немножечко кукукнутой. Но я думаю, что все мы были немножечко того в детстве. И если у нас с вами совпала какая-то привычка, то обязательно пишите об этом в комментарии. Я думаю, что это нас еще больше с вами сблизит. А самые интересные ваши детские привычки попадут в мое следующее видео. Когда я была маленькой, я была шаловливым и непоседливым ребенком с богатым воображением. А еще я верила во всякие детские небылицы. Например... Когда кто-то меня перешагивал, я всегда ему говорила... Пожалуйста, буду. А если Шу -шу -шу. человек отказывался, то порой доходило до абсурда. Я кидалась ему под ноги... Да отстань. отстань. Конечно, это не не работает, хотя если посмотреть с другой стороны, может быть поэтому я такая маленькая. Самое страшное случалось, когда по пути в школу или в магазин я встречала трещины на асфальте. Ведь на трещины нельзя наступать. Разве вы так не считаете? Это была игра и челлендж одновременно. Не было возможности допустить ошибку. Все было настолько серьезно, что на моем лице проступал пот. С самого юного возраста я любила мир глазами, мне нравилось все яркое, красочное и особенно блестящее. Я обожала залезать в шкаф с одеждой родителей, доставала оттуда мамины платье с поеточками и блестяшками, а потом шла к зеркалу, чтобы завершить свой образ маминой косметикой. осталась со мной до сих пор. Правда, теперь я не лазю в шкаф за мамиными платьями. Но все яркое и блестящее я люблю. И как только где-то вижу что-то подобное, я стараюсь это купить. А дома, конечно же, тестировать. Сейчас я без ума от коллекции Essence Get You Glitter On. Я скупила все блестяшки, которые у них были, только посмотрите, как все это красиво переливается. Кстати, если хотите посмотреть, как это выглядит на теле, то я рекомендую вам перейти по подсказке и посмотреть мое видео. А еще очень скоро в моем инстаграм стартует конкурс вот на этот рюкзачок с косметикой от Essence, так что не прощелкайте. Рюкзак офигенский, я себе тоже такой хочу, но отрываю от сердца и отдаю вам. Однажды зимой я пошла в ванную, мне было где-то 10 лет. Я включила душ и легла так, чтобы вода текла по всему телу и не было тепло. Мне настолько стало хорошо, что сама не заметила, как уснула. А проснулась я от того, что надо мной стояли испуганные родители. Они меня, конечно, отругали, но мне настолько понравилось так спать, что я по сей день не могу отказаться от этой привычки. Правда, сейчас в новой квартире это создает ряд проблем, так как у нас совмещена ванная с туалетом. Наташ, ну там скоро нет? Пожалуйста, открой уже, хватит намыться. Там спишь, что ли? Наташ! Наташа! Мое первое блюдо, которое я приготовила самостоятельно, была яичница. Я ела ее каждый день, и мне стало надоедать. Тогда мой папа показал мне следующее блюдо. Next level просто! Которое я назвала волшебные бутербродики, потому что они настолько вкусные, что я готова их есть каждый день и даже сейчас. Рецепт прост хлебушек, томатная паста, яйцо, майонез, помидорка и, по желанию, я иногда добавляю огурчик. Буквально 5 минут и готово. Жаль, правда, что не все разделяют мои интересы. Денис, иди кушать! А что там? Волшебные бутербродики! Ты серьезно, опять? Что не так-то? <звук> В детстве мне было очень сложно уснуть, когда рядом со мной был приоткрыт шкаф. У меня постоянно было ощущение, что там кто-то сидит и наблюдает за мной. Особенно после просмотров страшных фильмов, которые дополняли мою и без того очень богатую фантазию. Сейчас я понимаю, что в шкафу все-таки никого нет, но дверку лучше все-таки закрыть. А теперь самое важное. И ты просто обязан поставить лайк, если тоже так делал а что делал спросите вы разве можно удержаться когда ваша кошечка зевает твой палец сам тянется к ее рту а кошечка даже не подозревает о надвигающейся Опасно. Вот такая вот странная я была в детстве, и скажу вам то, что некоторые из этих привычек до сих пор со мной остались в моей повседневной жизни. Если вы хотите продолжения, то давайте наберем 30 тысяч лайков, действительно наберем, и я сниму продолжение. И мне будет безумно приятно, если именно ты, да ты, подпишешься на мой канал. А с вами была я, Тилька, всем пока, до новых встреч!